Он получил электрический мотор с запасом хода в 240 км, а разгон до сотни составляет всего 2,5 секунды. Максимальная развиваемая скорость – 200 км в час. Мотик отличается удивительными колесами. Необычное бесспицевое 30-дюймовое колесо вытачивалось из цельной заготовки. Тормозная система встроена прямо в колесо.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 Окей, okay. это просто классный электровелосипед. Да, ничего такого необычного, просто классный. Вот и включил его в подборку. Итак, это творение Мотопарила, уже плюс. Максимальная скорость велосипеда 25-32 км в час. Ну, сойдет. Весит он 38 кг, что относительно неплохо. Кстати, у этой модели разные варианты двигателей. 250, 500 и 750 ватт.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 то является незаменимым атрибутом у детей каждую зиму. Конечно же, это разные средства, на которых они могут скатываться с горок. Ледянки – это безусловно круто, но ведь куда прикольнее кататься на снегоходах. Я имею в виду электроварианты. Да, пускай они дороже, но ведь и эмоции доставляют в разы больше. И вот вам идеальный вариант. Он является безупречным по габаритам и внешнему виду. Внутри все до ужаса понятно и просто, а также у этого снегохода шикарные характеристики.